У нас отличные отношения, во-первых, потому что они ну, в первую очередь профессиональные, а во-вторых, потому что ну, немало ребят в, в российской редакции вполне понимают, что происходит в Украине на самом деле. Нам это никогда не мешало, даже если бы это был, даже если бы у кого-то из них какие-то другие взгляды на политику, потому что у нас изначально подход независимый. Мы... Не, мы Здесь редакционно мы могли бы, не знаю, хвалить Януковича, если бы хотели, но мы не хотели, у нас были какие-нибудь материалы, почему-то, не знаю, Плохин – это Янукович. У нас сейчас точно так, то есть в целом… И в частности, у нас вот, ни разу не было такого, чтобы мне сказали, Саша, ну зачем вы об этом пишете? Или слушайте, вот ну что это, вот какие-то антироссийские какие-то темы? Зачем вы там текст написали, что Россия, там Крым от, отобрала, и футбольные клубы еще забираете? А, ну что же вы так? Ну вот этого никогда не было ни, ни, ни явно, не ни, ни под, ни подспудно. И равно, как этого не было и в политических темах. Нам никто не диктует никаких тем, никаких собеседников для интервью, мы сами здесь решаем, как хотим, с точки зрения того, что интересно местному читателю что мы считаем важным, приоритетным, значимым. Проблема возникает только тогда, когда какой-то текст, который важен для России, попадает в ротацию фактически российских материалов, что есть такая возможность связать, и в украинские комментарии попадают люди, которые все это время читают российский сайт и, соответственно, варятся в каком-то своем информационном поле. И сталкиваются здесь с, с нашими людьми, и получается такой, ну, то есть люди, которые, в принципе, вообще нигде бы не столкнулись, в другое время там оказываются и начинают, могут начинаться какие какие то таких вещей, может, это обычно какие-то темы сейчас, вот последние там, полгода, это политика всегда. Так или иначе завязано. А Во всех остальных случаях, ну там приходится разруливать, там приходится, ну напоминать людям, что вообще-то оскорбление и прочие, прочие вещи это нехорошо, мы модерируем комментарии. Спортивное видео.